Ты понял, что с тебя хотят вытащить вексель до того, как пошел или после? После. Так какого хрена ты туда поперся сам к ним в логово и сам им начал бумаги какие-то составлять на их же бланках? Уже случилось то, что случилось. Вот как только увидел издалека отдел полиции любой, вот там, где ты стоишь, заканчиваются все человеческие отношения. Ясно? Да. На любую их хотелку в отношении тебя задаешь один Простой вопрос. Каким нормативно правовым актом вы регламентируете ваши действия? Основание, закон, статья. Ни карандаш, ни ручку, ни бумагу не давали. Где писать? Чем писать? Что писать? Кого спросить? Кто подскажет? Никто. Ни ручку, ни бумагу, ни карандаш. Что хочешь, то и делай. Сегодня мне был звонок. Я там написал красной пастой. Приезжает следователь. Я говорю, ну, под принуждением, под твою ответственность. Который представился полицейским... И сказал, что вчера. Да? А почему вы повестку не прислали? Я не успел. А копию взял, тебя вексель вы вытащили. Неужели не ясно? Тогда надо настойчиво проявлять свою волю. Я не физическое лицо. А, -а, а. Ну тренируйся дома. Это не оправдание, это просто по факту так. То есть они твою добрую волю зафиксировали на бумаге. Понимаешь? Да. Вот так они выманивают. Мы таких, говорит, по всему городу ищем, а он сам к нам приперся. Давай с самого начала. Ты как хотел написать? И не в рамках закона. То есть это незаконные требования. А это что, не принуждение, что ли? Нету там человеческих отношений. Они просто создают новый вексель и все. Тогда язык не будет заплетаться. Все на бумаге будет. На аудио, на видео. То, что сказал, молодец. Но это нигде не зафиксировано. Это надо фиксировать на бумаге. Ты поступил добросовестно, честно. Не нарушая ни одного закона. Да. Я тебе и говорю, что можно и одним пальцем так защититься, что мало не покажется. Спокойствие и равновесие во всем. Уходить надо всегда с чистым сердцем и с благодарностью. Благодарствую вам за ваше, это, в кавычках, человеческое отношение. За то, что копии мне не выдали, за то, что угрожали, за то, что принуждали. Необходимый опыт был для тебя, и ты его получил. Вот теперь очень прям картинка сложилась у меня. Я говорил, страна в беде, страна в опасности. Далее. Антон. Привет. Если есть Если я хотел бы от тебя услышать совет или... Ну, в общем, по поводу, когда следователь при получении объяснения... Если есть время у тебя, давай так, есть время буквально у меня выслушать немножко и дать ответ. Есть, есть, слушаю. Сегодня мне был звонок от якобы милицейского какого-то там который сказал, что якобы вчера с моей персоной карты были какие-то мошеннические действия. Ну и я написал значит через 112 все. участковую приняла у меня объяснительный, ну как правильно пояснение. И я там написал красной пастой индосаммитные вот эти надписи что без оборота там живой мужчина и так далее и тому подобное. Она, ну, поворчала, но взяла как бы. Потом суть такая, что мне э, буквально есть звонок, э, следователь должен выехать. Уезжает следователь, значит, младший там этот следователь юстиции. И э, ну, все то же самое, взял там на осмотр, сфотографировал телефончик еще, ну, телефончик обычный, как бы, кнопочный, и виду что... Суть в том, что. Э, и вот он мне категорически, говорит, не красной пасты, ничего. Вот именно ставишь подписи там, где вот как положено. Все, вообще без вариантов, без отступлений, без ничего. Я говорю, но ну, меня эта тема не устраивает. Я говорю, ну, а я хочу, как бы, покажи мне норму права, где запрещено мне писать, значит, красной пастой. А, ну, вот, вот нет и все, иначе придется, как бы, в отдел ехать. Я говорю, ну короче, отдел не нужен. И в конце вот он мне дал там четыре листочка, то, что он фотографировал телефон, то, что там записал с моих слов по этой ситуации со звонком. Ну и, собственно говоря, и в конце вот я поставил там без оборота там живой мужчина и так далее. Но нигде не дал мне там как бы ничего другого изменить, нигде не поставить никакие знаки, ничего. Даже вот живой мужчина, там, Алексей, нельзя, только вот, вот подпись стоит, подпись ставь. Вот а что в этом случае и как вот ты посоветуешь? Вот когда без вариантов, вот, вот нет и все. Я говорю, ну, под принуждением, под твою ответственность. Вот посоветую, что в этом случае, если придется вот так вот столкнуться. Давай менять структуру диалога. А, научись делать паузу, чтобы я мог задавать поясняющие вопросы. Я сейчас буду задавать вопросы короткие. Мне нужны как можно короче ответы. Короткий вопрос, короткий ответ. Не надо много слов. Значит, по ситуации, с самого начала. Кто когда позвонил? Ну, получается, вот эти телефонные мошенники, или как они. Был звонок сегодня в 11.30 по местному времени, который представился полицейским и сказал, что вчера карты моей персоны были какие-то мошеннические действия на сумму там 50 тысяч рублей по факту и... по факту были какие-то списания движения нет нет нет нет фактов подтверждающих этого нету ни смс ничего нет ну и на карте денег нет вот. ну когда я стоп, стоп, начал... стоп, стоп. я спросил ну достаточно ну куда ты опять побежал ну остановись, ну и так тебе позволяю, уже три предложения сказал на короткий, сказал бы нет, и все, одно слово достаточно. Так, полицейский звонил, номер определился тебе? Да. Запись звонка есть? Нет. Фамилия, имя, отчество, звание, должность спросил у него? Представился старший лейтенант, фамилия Поликарпов. Имя, отчество, я не помню, говорил или нет. Он. То есть, так, понятно, что непонятно, кто звонил, дальше что произошло. Да, да, да. Я говорю, непонятно, что непонятно кто звонил, дальше что произошло. Он что-то потребовал или что? Какие дальше были события? Сам, э, сказал, нужно мне явиться для дачи показаний в МВД России. И там, я не понял, сказал он что-то еще или нет. Тут я его оборвал и сказал, давайте так, я сейчас... Беру листок бумаги, вы мне пишете, что, кто вы, откуда и куда, что как, кто кому должен. И тут связь пропала. И имеется в виду, он бросил труп. А, ну и все, и не надо было никуда ходить. Зачем ты куда-то пошел? Э -э не позволяет мне внутренняя какая-то совесть э вот это вот оставлять. Потому что по этой причине люди перестают незнакомые номера брать, бояться. Э -э надо... Мне не нравится. Стоит, ясно. Это надо было по-другому сделать. Надо было написать сообщение о совершенном преступлении в отношении неустановленного лица в порядке статьи УПК-141. отправляется в прокуратуру и в МВД, требует провести проверку по факту при, это, наличия признаков состава это, преступления по статьям 286 «Превышение должностных полномочий». В отношении неустановленного лица, который назвалось поликарпом и представилось полицейским, звонилось какого то номера. Все. И не ходить никуда. А ему надо было сказать в первую очередь, а почему вы повестку не прислали? Я не успел. Ну еще, ходить не надо было никуда. Так ты пришел в полицию, они что, они не удивились, что ты, что ты по какому-то звонку пришел, непонятно. Немножко расстроились, потому что новое описание на них. Да, я там составил. Подожди, они должны были тебе предложить написать за, за, это, за сообщение о совершенном преступлении. Не было такого. Ну, они тебя тоже, видишь, развели, они решили взять объяснение, правильно? Опросили, да, опрос. Подожди. Участковая. Ты когда бумагу заполнял, вверху что было написано? Объяснение. Блин, не объяснение. А ты копию взял, сфотографировал? Да не на что мне фотографировать, ну, уже не телефон. С удовольствием бы шутку. А копию взял? Нет, не взял. Потому что я сказал, ну вы мне. Она сказала, все, во входящем куксе вам придет по почте. Тебя развели вообще по полной программе. Я предполагаю, что у них есть специальные люди, которые вот взводят вот так, а потом народ приходит, они их разводят на векселя. С тебя вексель вытащили, неужели не ясно? Это я уже понял. Это я уже хорошо понял, в силу того, что не имею такого опыта, как у более продвинутых пользователей. Так если вопрос, ты... Когда... Подожди. Ты когда это да. понял? До того, как пошел или после? Еще раз задай вопрос. Не не полностью услышал. Еще раз задай вопрос. Ты понял, что тебя хотят вытащить вексель до того, как пошел или После. После. <связывающие> Вернее, так, когда мне отказали э, в том, чтобы я писал э, там, где подпись, ставить свой автограф. Потому что вот, категорически нет и все. вот Делай так, как и, иначе придется в отдел ехать, там уже составлять свет. То, что мне было сказано. Но он тебе, по сути, угрозу высказал. Он Подожди. Вот этот мужик, который тебе сказал, что поедем тогда в отдел полиции, если не подпишите так, как надо, он приставился? Фамилия, имя, отчество, звание, должность ты записал его на грудный знак? Нет, это он по гражданке был. Вот. И, и в этом, то, что он писал, ну, короче, я не, не запомнил. Запомнил, что младший… Этот, младший… Младший младший младший Стой, остановись! Да. Я, тебе, я ж тебе говорил, короткий вопрос, короткий ответ. Я тебе конкретный вопрос задал. Есть эти судьбы? Надо было сказать нет. Все. Ну научись ты коротко отвечать. Мне зачем вот это вот гражданке, он был без гражданки, что там как деталь. Да мне это нахрен все не нужно. У меня времени на это все нет. Вот тебе совет на будущее. Прежде чем общаться с кем-то, ваша фамилия, имя, отчество, звание, должность, номер нагрудного знака записываешь на бумажку. Ясно? Да. Ну, то, что он тебе сказал, что именно именно вот так, ну, в принципе, можно тоже на него прямо так же надо было написать это, сообщение о совершенном преступлении в отношении него, поручение должностных полномочий, угроза применения ну, угроза, скажем так, удержания, лишения свободы, лишения свободы передвижения. С этим понятно. Если запрещает что-либо писать и корректировать. Что, что с этим делать? Ну запрещает, запрещает. Сказал... Нет, стой. стой, стой. Ну запрещает, запрещает. Какая разница? Пишешь, как хочешь, как, как посчитал нужно. Во -во вообще этот бланк объяснения это можно вообще в сторону отодвинуть, сказать, давайте чистый листок бумаги, я напишу так, как посчитаю нужно. Все. Это во всех случаях всегда, да? Да не во всех. Каждая ситуация уникальная. Если человек нормально с тобой общается, по-человечески, по закону, то можно, в принципе, и на их там объяснение, чтобы они сами составили. Но надо учитывать, что 99 процентов там нету людей, там нету человека, там нету закона. Согласен. Иногда удается кратковременно установить нормальные человеческие отношения. Вот, вот тогда все эти формальности уходят в сторону. Потому что это им выгодно, и мне выгодно. А когда это выгодно только им, и это затрагивает мои интересы и влияет на мою будущую свободу, там, здоровье, и все время и все остальное, тогда надо настойчиво проявлять свою волю. Вот он тебе сказал, и пишите именно так, и никак иначе, и либо это проедем в отдел и все такое. Надо было сказать хорошо, и напишу, как надо. Давайте чистый листок, раз это, и я буду писать. Это. Я буду сам писать, от своей руки. Все. В общем, то, что я ему. Когда задал вопрос, я говорю, почему ты меня ограждаешь мою волю и не даешь мне делать так, как хочу я? Он говорит, мне этот документ не примут и начнутся проблемы. Я говорю, ну с этим понятно, я говорю, но ну, если это я не физическое лицо. И в конце я это все указал. В конце, когда идет дополнение и так далее там. Вот я все это указал. Ну, все это синие пасы, как бы, ну, неважно. важно. Ну, написал, что живой мужчина, так далее. Это все в конце, на последний лист. Ну, молодец, хоть это написал. Какой ручкой то Ну, естественно, синий. Красный ничего не дал писать. Ты написал, это... что... Подожди, ты написал, что под принуждением? Нет, не писал я под принуждением потому что это же, как получается, мое, я обратился. А -а -а, да остановись ты, я ж тебе по, еще раз, третий раз поясняю. Короткий вопрос, короткий ответ. Ну сколько раз можно пояснять? Ну ты вообще что ли не слышишь? Ты не умеешь контролировать себя или ты меня не слышишь? М -м? Ну сколько можно? Уже три раза сказал. Еще раз вопрос задаю. Под принуждением писал фразу? Нет. А -а -а, без оборота на меня написал? Да. Без акцепта. Да. А этот э, этот э, роспись как как поставил? Закорючку. Две точки за корючку и после нее э, Алексей. Маленькой буквы. А ЦФ не, не не написал? Блин, нет, не написал я, потом уже об этом вспомнил. А, ну тренируйся дома. Угу. То есть везде после этого можно ставить баи если без принуждения, но без ответственности, правильно? После закорючки. Пересмотри видео «Роспись под принуждением». Я устал уже разъяснять каждому, вот серьезно. Там все разъясняется. Понятно. Все, все звонят, говорят, я спрашиваю, смотрел видео, смотрел. И все равно одни и те же вопросы задают. Так там же в видео есть все ответы. Ты же смотрел. А я не помню. Так пересмотри. Забывается, когда непосредственно участвуешь в этом процессе. Когда не каждый день этим занимаешься. Если раз в полгода что-то такое случается, как там можно все, бежать пересматривать, что ли. Ты каждый день этим почти занимаешься. А мы работяги обычные учимся по ночам. Это не оправдание, это просто по факту так. Mm -hmm. Поэтому это, да, совершенно такие ошибки в силу мал маленького опыта. Mm -hmm. Добро. Так, получается, напомним, без акцепта ты написал, да? Без оборота на имущество, без акцепта. Все права защищены, написал. Что-то такое. Что-то такое. Вот понятно что одно, что ты, во-первых, не взял копию, во-вторых, не сфоткал, в-третьих, не запомнил, что ты там накалякал. И вообще не надо было туда ходить, тебя просто, с это, я не знаю, что там из тебя вытащили, наверное, очередной вексель сделают. Потому что а ты не написал, не написал, что ты под принуждением это все делаешь, ты даже ЦФ, это БА, ЦФ не написал, то есть там нету, что это делается под принуждением не по твоей доброй воле. То есть они твою добрую волю зафиксировали на бумаге, понимаешь? Да. Вот так они выманивают народ. Согласен. Будь частный, Для составления векселей новых. Ну, там не ни номера, ничего не было. Обычно А4. Ну, там понятно, что можно подписать э, номер векселя и так далее. Это все потом, когда я уже вышел, начал все это быстро обмозговывать. Там я старался внимательно читать и понимать, чтобы мне там ничего не, не понаписали. Ну, знаешь, а? вот, я тебе напомню такую фразу. Это произнесли эти санитары психбольницы из города Владивосток. Один из них сказал такую фразу, говорит, мы... мы, мы мы таких, говорит, по всему городу ищем, а он сам к нам приперся. В общем, любые вызовы через повестку официально, правильно? Конечно. А если я не хочу туда идти, мне что, ее отклонить, сказать не акцептируем и отправить обратно? Или желательно сходить? Это другой вопрос. Ты пойми, что повестку, чтобы отправить, нужны основания, нужно заявление и т.д. и т.п. А у них этого всего не было ничего. Они просто звонок сделали с неизвестного номера неизвестно кто. Ты сейчас никто, никому ничего не докажешь, если напишешь сообщение о совершенном преступлении, там скорее всего кажется, что номер телефона на какого-нибудь умершего бомжа зарегистрирован, понимаешь, и голос установить невозможно. Все. Когда я звонил на этот номер, который мне позвонил, якобы полицейский, там... Сначала женщина трубку взяла, раздраженная, здесь нет никого, а потом и вообще он перестал отвечать и будут идти Поэтому понятно, что это мошенники очередные. Ну, вот. Это так... не просто мошенники. Неужели ты не видишь связь? Р в разговоре с тобой догадываешься об этой связи. Ну вот тебе и ответ. Да. Нет никаких мошенников. Есть только связь. Понятно. Значит, если подвести итог... Получается, если от меня что-то требуют писать так, как нужно, должностному какому-нибудь лицу, то я отказываюсь и пишу собственноручно сам, правильно? Так, как считаю, нужно. Нет, неправильно. Отказ. Вот ты произнес фразу и даже не понял, что ты сказал. Ты сказал, я отказываюсь. Вот если ты им скажешь, что я отказываюсь, они, они тебя просто сразу оттуда выведут и все. А потом, неизвестно когда, может через год, может через месяц, а может вообще никогда До тебя дойдет информация Что после твоего ухода позвали двух понятых И они за тебя там расписали Что ты отказался от подписи Все Ты же отказался отказался. Поэтому внимательно соображай Что ты говоришь и что ты делаешь Вопрос такой Что если вот то что с меня берут В таком плане Если я говорю Что я так правильно Собственно напишу. Может он с меня имеет право, он с меня дальше что-то там предлагать мне. Варианты, как ему нужно. Что нет, вот здесь должна быть именно подпись, а здесь вот именно так. Да нет, конечно, не имеет права на тебя заставлять. Так вот я поэтому и не могу связать то, что ты говоришь по поводу, что и подписывать нельзя, и получается, и он мне не дает вот эту возможность. В плане, что так, как нужно мне. Так он же тебе ясно сказал, у него эти бумаги не пройдут. Да. Так если... Ты, ⁇ -мо ⁇ я вообще с тебя охреневаю. Ты вот, ты, ты, вот до похода знала информацию о сейф-бай, под принуждением, о векселях. Ты это все знал? Ну, относительно так. Слышать, слышал, вот, разбираюсь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 Понятно, что не от того, что нехрен было мне заняться, а теперь вот отнимать свое время и тратить свое. Уж не для этого, понятно было. Нет, ты сейчас не отнимаешь время, ты очень хороший урок даешь. И для меня, и для себя, и если даже добро, то я и хочу для всех это разместить. Потому что многие звонят с такими вопросами. Ну, размещай, конечно, я понимаю, что там, как это все слышится С, мои, с моих уст. Не, нормально все. Ты, ты, ты решил поиграть с героя? Н, не, непонятно за что, ради какой звезды героя? Ты, в эту игру можно было по, поиграть, если бы ты там на, на бумаге написал бы под принуждением или хотя бы CBAER оставил, понимаешь? Вот тогда бы было это нормально все. Но ты Но Подожди, как... чего? Подожди, вот как ставить под принуждением, например, если я обращение это оставляю и там указано именно с моих слов так, как оно было на самом деле. Тут какое принуждение? То, что они меня принуждают именно подпись ставить так, как им надо. Тогда это нужно пояснение, чего именно. Или я отказываюсь от всего, что он написал, все, что я сам продиктовал. Понимаешь? Тоже как-то ну, нелепо. О -о -о -о. Давай с самого начала. Ты как хотел написать? Вот изначально. Я хотел исправить красной пастой там, с чем я не согласен а, при заполнении там шапки той же самой. То есть всех вот этих ФИУ, МИУ и так далее. Вот mm -hmm. Я хотел там вместо подписи зачеркнуть, поставить роспись так, как надо мне. Мне это все запретили. И исправлять и красную пасту. На основании закона запретили? Когда я спросил его, на основании стой, каких нормативов... Ой, я тебе не спрашивал, что ты его спросил, как спросил. Я тебе еще раз вопрос задаю. Слушай внимательно. Короткий вопрос, короткий ответ. На основ... на... А на основании закона запретили? Они назвали норму закона, пункт, закон, номер, цифру? Сказали, почитай, сказали. Что? Сказали, почитай, знакомься у тебе, Я тебя не спрашиваю, что не сказали. Я тебя спрашиваю, идти твой налево, а? Тебе что, так трудно сказать, да или нет? Ты, ты что, не умеешь произносить короткие слова? Почему они у тебя все длинные, получается, в предложениях гигантские в, в это, выливаются? Еще раз вопрос задаю. Тебе запретили на основании закона? Нет. Ну вот и все, вот и ответ твой. А раз тебе запрещают не на основании закона, значит нарушает твою волю. Нарушают, действует не в рамках закона. То есть это незаконное требование. И плюс тебе еще в угрозу сверху навесили. Если не, не будешь так делать, мы тебя в участок отвезем. Ты хотел ехать в участок? Нет. Ну все. А это что, не принуждение, что ли? Сейчас здесь разговариваю по телефону. Все очень, очень логично и понятно. А там вежливо разговариваю, по в человеческих отношениях. Вот, вот получалось то, что получилось. Нету там человеческих отношений. Они всячески создают видимость этих человеческих отношений. А человеческих отношений там нету. Они там даже рядом, близко не стоят. Вот как только увидел издалека отдел полиции, любой, вот там, где ты стоишь, заканчиваются все человеческие отношения. Ясно? Да. Так что в этом случае делать, если не дает исправлять, не дает не ни писать ничего? Я же тебе сказал, ЦФБА и под принуждением. Посмотри видео, подожди, пересмотри роспись под принуждением, там как минимум 5-6 вариантов дается, как это сделать незаметно для них. Вы куда смотрите? Ты че, в какого героя решил поиграть? Да я видел видео, я там немножко там знаю, немножко тут знаю. Сейчас пойду, короче, там все разъясню, поясню, короче. У меня все сложится. Ты, при этом у тебя вообще нету знаний. Ты даже не знаешь, что, как это, как реагировать. Э, какой, к, надо было не объяснение, а сообщение о совершенном преступлении писать. Надо было вообще туда не ходить, удаленно это сделать. А ты решил в героя какого-то поиграть, э, примерно какие-то знания зна, знаешь, ты говоришь, смотрел видео, вместо того, чтобы сейчас вот еще раз пересмотреть видео и сделать самостоятельную, как говорится, это потрудиться самостоятельно над своими ошибками, над своим опытом, ты решил позвонить мне. Я тебе еще раз говорю, пересмотри видео, там множество вариантов, там и CF, там и VC, там и троеточие есть, про каноны говорится, что можно троеточие поставить, можно роспись свою перечеркнуть. Ты куда смотрел? Там все обо всем этом говорится -то. Я поставил роспись свою так, что она перечеркивается. Ну, ты же об этом не сказал мне. Ты об этом не спросил. А? Ты об этом не спросил. Ну, почему? Я, я тебя спросил, я... спросил. Подожди, я тебя спросил, какую рос... какую роспись ты поставил. Ты про перезапорки мне ничего не сказал. Там да, подожди, я же не слышу, что ты говоришь, пока я говорю. Да-да. Ты, насколько мне было слышно, ты ничего не говорил про то, что ты перезачеркнул свою роспись Ну хоть это сделал, я не знаю, как они это, на это среагируют Они могут заметить, могут не заметить, могут туда выше послать Там, я не знаю, в, в область, в Москву, там, я не знаю, в Юж-Трежери, куда они там отправляют Может там заметят, а может и не заметят чем это теперь может обернуться? Да ничем. ничем. Тебе-то что? У них просто такая схема. Это ничем никогда не, не оканчивается. Они просто создают новый вексель и все. Вопрос такой. Я ему, когда закончили оформление вот этих бумаг, со слов записанных и так далее, я говорю, я их хочу сфотографировать. Сказал эту фразу. Он сказал, нет, нельзя, потому что это э, не... Не административка с предоставлением копии, а как бы до, до. Ну, как она? Разбирательская, вот эта вот ерунда. Чтобы не вышло в следствие того. Как-то так. У меня уже голова, если честно, видишь, термины пухлин. Ну, они тебя развели, опять же. Ты Конституцию, статью 24.2 читал? Когда-то читал, месяц, может, полтора назад. Текст, естественно, не помнишь, правильно? Если начнешь, могу продолжить. Так вот там сказано, все, все, что касается прав и свобод, любые документы, которые касаются прав и свобод или влияют на, на ограничение прав и свобод, с этими документами обязаны ознакомить. Надо было, надо было ему сослаться сразу на эту статью. Если бы он и тут бы отказал, тогда на него сообщение о совершенном преступлении. Отказ предоставления информации, статья 140, по-моему, Уголовного кодекса. И параллельно жалобу в прокуратуру. Я истребовал копию, мне отказали. Прям там же, на месте. И этому на имя начальника полиции тоже жалобу на него. Требую привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. В общем, очень сложно все это увязать в голове, как и семью кормить, и заниматься еще правоведением всего 24 часа, и на самом деле часа три. Я говорил, страна в беде, страна в опасности. Как вы собираетесь семью и детей воспитывать, если и вас и ваших детей могут сделать вот так вот развести по полной программе? Надо порядок наводить, надо, надо правозащиты заниматься. Я согласен с тобой, что нужно этим заниматься и в меру своего понимания и Видишь, можно было просидеть и сказать, да плевать, что там кто-то позвонил, и кого-то не, не получилось развести. А можно вот так вот было, как я, сделать, и создать себе определенные тоже трудности. А можно было и более грамотно составить. Но вот я не могу реагировать спокойно на то, что кто-то так вот кому-то звонит. И... не подожди, подожди, а что ты мне после вот этого звонка не позвонил? Я бы тебе сказал, не, не это, что делать. Сообщение о совершенном преступлении, и все, и, и забыл. Дело в том, что, понимая, чем занимаешься ты, и с каждым вопросом таким делать э, звонки сразу, у тебя там не 50 звонков будет, а 2050. И в скором времени любой человек сломает, какой бы он ни был, от, от перенапряжения. Поэтому, вот, ну, исходя не. из того, что я пока ехал домой, осмыслил, осознал, вот сформулировал, своим корявым представлением, языком, и тебе сказал. Да ничего не корявый, нормальный у язык, что ты наговариваешь? Ну, если я уже путаюсь даже в том, что как там, младший следователь, младший следователь, старший лейтенант, даже здесь. Так вот, стой, так вот, чтобы не путаться ни в чем, всегда надо все записывать. И на аудио, и на видео, и на бумагу. И копии требовать. Тогда язык не будет заплетаться, все на бумаге будет, на аудио, на видео. Ну, в общем, в общем да. Но, к сожалению, ни, ауди, ни видео у меня нет возможности писать. В данный момент, ну, ну нет и все, нет. И возможности нет пока решить этот вопрос. Даже настолько... В вот, общем, получается, они получили то, что хотели, свой Ветель. Я сделал глупость, которую им на руку. И получается, сейчас опять неделю буду образовываться, и через месяц опять все забуду. примерно такая. Ну, я тебе так скажу, они добились своей цели. Ну, они, да, я не скажу. Они, они получили твою добрую волю, и даже несмотря на то, что ты там перечеркнул. Ты-то ты до, до разговора со мной считал, что ты им отдал добрую волю, правильно? Не понял, это вопрос, или просто сказал, не понял. Вопрос. Еще раз задай тогда, потому что... Нет, не просто в ходе разговора выяснилось, что ты перечеркнул роспись. А до этого, ну, ты хоть соображал, что ты делаешь, когда перечеркивал роспись? Именно осознанно, потому что в одном из видео ты говорил, смысл вам писать CFB, то есть под принуждением, если вы сами обратились. То есть это как бы неправильно. Я вам в этот момент вспомнил. Но перечеркнул подпись, потому что подпись я ставить не хотел. То есть она не то, что прям вот откровенная черта такая зачеркнута. Ну вот я так ее поставил, что она как бы перечеркивается... Ясно, ясно, стой. Ты не увидел очевидную вещь. Ты вот посчитал, что раз ты к ним сам пришел, значит, это твоя добрая воля. Но ты не соображаешь, что твоя добрая воля была именно о том, что ты добровольно к ним пришел и хотел написать именно то, что ты хотел. А, а когда они тебя начали запрещать, когда тебе запрещают не основываясь на законе, когда тебе угрожают, что тебя повезут в отдел полиции, это, это уже конкретные угрозы и конкретные принуждения. Вот я не знаю, что бы должно было произойти, чтобы ты понял, что тебя принуждают. Вот что надо было тебе там дубинкой по голове ударить или что? Чтобы ты понял, что это, это принуждение. Что он принуждает. Я ему намекнул, я говорю, похоже на угрозу на какую-то. Он отмолчался, но ехать туда, в данный момент, мне было ну, никак не интересно. Прямо вот сильно неинтересно. Ну так. И там еще раз сколько-то неизвестно. Понятно, что они ничего бы там не было. Вопрос в другом. Ты на тот момент соображал, что это идет принуждение? Я ему сказал под принуждением, под вашу ответственность. Эти эту фразу я ему сказал. Он ухмыльнулся, как бы вместе с другой там, коллегой. То, что сказал, молодец. Но это нигде не зафиксировано. Это надо фиксировать на бумаге. Тебя ж, ты, тебя ж, ты ж пришел составить бумагу. Тебя пригласили составить бумагу. Им твои слова по, по, до одного места. Им главное бумагу оформить. Вот в бумаге и надо было это все написать. Он мне предложил следующее: я могу вам дать бумагу, вы там все напишите, все, что вы хотите. Я говорю: эта бумага, она как-то будет скрепляться с тем, что мы оформили. Он: это будет типа должно быть в материалах дела. Вот что-то такое было. Я не стал это все писать уже, просто уже поехал. Да вот тут у тебя сразу должен был возникнуть вопрос. А что за дело? Что за материалы дела? Ознакомьте меня с материалами дела. Я вам сейчас напишу за это. волеизъявление, на ознакомление с материалами. Мне интересно, что за дело. Вы только что сказали, материалы дела, значит, они уже есть. Значит, там есть какое-то заявление о совершенном правонарушении или преступлении. Я хочу с ним ознакомиться. Фигурирует ли стой стой, стой, стой! Стой! Да стой ты, ну что ты такое делаешь-то? А? Ну вот как до вас доносить информацию? Если ты даже позвонил, просишь у меня совета, я тебе говорю важные вещи, ты начинаешь меня перебивать. Зачем это, ты это делаешь? Не специально, неосознанно. Ну как не специально, как неосознанно? Я тебе уже три раза говорил, что на короткий вопрос короткий ответ. И не перебивай меня, пожалуйста. Я это тоже уже в своих видео устал говорить людям об этом. Я вот себе такое поведение вообще нигде не позволяю. Если я звоню человеку, так я его слушаю внимательно. Я ему позвонил, я его хочу услышать. А вы хотите услышать, и при этом говорите постоянно. Так вот я там прям сразу на месте, надо было написать это, Более на ознакомление с материалами дела. Если вы сказали, что есть какое-то дело, то мне необходимо, согласно Конституции, статья 24.2, все, что касается моих прав и свобод, ознакомить. Это, если там присутствует в материалах дела на любой бумаге, фамилия, имя, отчество или инициалы моей персоны, вы обязаны ознакомить меня с этими материалами дела. Прям тут же. Про дело, судя по всему, сказал я. К материалам, к материалам, вот к этим записям, к материалам, про дело... Не помню. Я, наверное, уже автоматом сказал материал дела. Ты понимаешь, что для объяснений приглашают только, если было от кого-то заявление, либо кто-то позвонил по телефону там, 102 и сказал, что там или там что-то произошло. То есть, внесена запись в, сообщ... это... в книгу учета сообщений о совершенных преступлениях. Вот Надо было в первую очередь вот этот вопрос поставить. Так, вы меня пригласили, что это... Этот. Если вы хотите дать объяснение, это, взять объяснение, то по какому, на каком основании? Покажите, где, от кого какое заявление поступило. Если по телефону, давайте мне распечатку из книги учета совершенных преступлений. Там написано, кто звонил, когда звонил, что сказал. Я это хочу прочитать. Выдайте мне копию. А ты на пустом месте, вот э, смотри, ты вот сказал на словах под принуждением, под вашу ответственность. Хорошо, молодец. Ну, давай посмотрим дальше, следующий шаг. Вот он взял это объяснение, понес своему начальнику. Начальник слышал твои слова? Нет, не слышал, конечно же. А начальник понес своему начальнику, начальнику МВД. Начальник МВД слышал твои слова? Ну, понятно, что по всей никто ничего не слышал, кроме нас двоих там сидели. Ну, ясно, почему на бумаге надо писать? Еще раз задай вопрос. Ясно, почему на бумаге надо писать? Более чем. понятно. Вопросы еще есть? Вопрос. В данный момент чувствую, что не все услышал, но не могу понять, что именно, формулировать не могу, поэтому не буду отнимать время. Нет, нет, нет, давай уже до конца доведем. Какие вопросы есть? По поводу участковая порвала лист, когда, когда брала с меня пояснение. Там, где я все написал красной пастой. Они порвали после того, как я подписал эти документы, которые мы с ним составили. Вот. Это, значит, ушло в мусорку. Цель того, что он приехал, я не думаю, что... Блин. Короче, он приехал, я так понимаю, из-за того, что было красной пастой написано что-то. Потому что, по идее, на такой звонок достаточно обычного взять жалобы. Правильно? Какой жалобы? Сообщение о совершенном преступлении. Ну, сообщение, да. Сообщение. А вот если бы ты из дома после звонка поступившего сразу бы сделал звонок на 102 и сказал бы, примите сообщение о совершенном преступлении. С такого-то номера неизвестное лицо позвонило, представилось полицейским, потребовало что-то там куда-то прийти после уточнения его данных и других бросила трубку усматриваю признаки совершенного состава это, признаки состава преступления по его действиях, предусмотренных действующим законодательством. Не шуми, пожалуйста. Все прекратился. Что за шум был? Не знаю, что за шум был. У меня телефон в руке. То есть, тебе, знаю, вот, я, вот, я, вот я, после того, как ты бы оставил сообщение о преступлении, я. то есть, звонок сделал, у тебя что-то угу. опять идет? Алло? Не, не знаю, я шума не слышу и не создаю его. Вот ты в руке, что ли, телефон крутишь или что? Телефон я держу, как обычно, у головы, но я не шоркаю, ничего не делаю, не знаю, что за шум. Вот если ты оставил сообщение о преступлении по телефону хотя бы, то вот, вот по этому сообщению они должны были провести проверку. А чтобы провести проверку, вот им нужно дать э, опросить всех, кто, кому либо известны какие-либо сведения. Ну, в первую очередь, тебя опросить. Вот тогда бы они тебя пригласили бы для дачи объяснений. Так и было. мысли так и было. Вот именно так все и было, как ты сейчас сказал. Так ты звонил 102, что ли? Да. А, так ты об этом не сказал. Короткий вопрос, короткий ответ. Так я тебе спрашивал после звонка, что произошло. Ты начал сказать, ты сразу сказал, я пошел к ним. Зачем? Нет, я в 112. У меня приняли мое обращение. Дальше позвонила мне наша участковая и попросила. Прийти к ней. Я говорю, а вы что, приехать не можете? Она говорит, я могу приехать, но только позже. У меня тут куча короче, занята она в Тесамине. Я говорю, мне все равно туда, так что я заскочу к вам. Вот так все началось. Ясно. Вот теперь о связях, о которых я вначале говорил, вот эта связь рвется. Ну, опять же, условно. Как Кто-то же тебе звонил, представился же полицейским, правильно? Ну, кто-то, да, звонил. А это, как говорится, присвоение чужих должностных полномочий. Мастерство, введение в заблуждение. Это я указал, что ввели в заблуждение, когда записывались моих слов. Введение в заблуждение, да. Это указал. Ну вот. Так, а что... Че... Что-то я вопроса не понял. Ты так долго рассказывал, это, мы еще так долго это все выясняли, что вот после слов, что давай доведем до конца, я тебя попросил задать вопрос. И я так его не понял. И задай покороче, по-другому. Сформулируй правильно. Чем теперь это все дело может обернуться? Для тебя ничем. Ты поступил добросовестно, честно. Не нарушая ни одного закона. Но тем не менее я ошибся, когда не позволил когда позволил мою волю ущемить. Правильно? Ну, в принципе, да. Только ты здесь сам, сам себя виноватым выставляешь. Не ты виноват. А как тебе сказать? Yeah. Ты-то честно поступил. По совести. А они э, действовали не по закону и не по-человечески. То есть они тебе угрожали, заставляли, принуждали. Урока мне и на их совесть ляжет это ответ. А, то, что Почему мое обращение, написано красной пастой, было уничтожено? Разве это такое могло быть? Ну, смотри, если бы это был протокол, они так не сделали, потому что каждый протокол пронумерован, и он под строгой отчетностью находится. Под очень строгой отчетностью. А вот объяснение, почему они так любят брать, и сообщение о совершенном преступлении тоже под отчетом находится. А вот почему они объяснения любят брать? Потому что они нигде не учитываются. Его можно порвать и выкинуть. Не понял. А тебе в это mm. надо, надо, надо было составить акт э, об уничтожении вещественных доказательств. А мне не подтвердить их. Записи нет. Неважно. Составляешь и требуешь у них, чтобы они расписались. Не расписывается, идешь к начальнику МВД. Проблема в том, что когда я сказал дайте мне копию, потому что я и сказал, вот вы меня я написал, а вы, вы с меня взяли, как она, пояснение. Дайте мне копию. Она все это начала там с чем-то скреплять, и а, тебе же все придет по Куксу, номер Кукса придет по почте все это. Она ни в какую. Принтер не работает, денег нет, чтобы его заправлять и так далее, и тому подобное. Ксерокс не работает, или как там, принтер. Ну вот ты пошел туда совершенно, как тебе сказать, безоружный. Ни знаний, ни умений, ни осознанности, вообще ничего и ни, ни аудиозаписи не делал, ну, то есть, вот ты правильно говоришь, что нету доказательств, что не уничтожили эту бумагу. К сожалению, как бы не было, да, это так. И молчать и получается, и вот защищаться одним пальцем приходится. Так, я, вот вот я тебе говорю, и говорю, что можно и одним пальцем так защититься, что мало не покажется. Просто надо... Антон, нахуй. Да, я знаю, что можно, но для этого нужен опыт, не психологический опыт в моем случае, а именно знаний. Когда я смотрел твое видео, я конспектировал все, но это было, например, два месяца назад. Но невозможно мне при моей бурной занятости заниматься всем объять необъятное. К сожалению, где-то приходится 4 сосуды, вот, а вода везде наполовину. Вот Куда наклонишь, туда это течет, откуда-то будет. Поэтому вот так вот, в каком режиме получается только жить, пока в данный момент у меня. Ясно. Ну, короче, прими, это все как урок. Пересмотри видео, роспись под принуждением. И на будущее учти, что ходить на такие мероприятия нужно со знаниями, с умениями. Согласен. И очень трудно предугадать, когда эти знания будут, когда вот так вот по факту получилось. И когда они пригодятся. Сейчас, через неделю, через месяц. Пока занимаешься своими делами, что то уже забываешь. Вот. Вот. А по поводу... Да. Подожди, вот тебе по поводу, ты сказал, что ты очень занятой. Я в своих видео тоже озвучивал, что если вы не хотите к ним туда ходить для дачи объяснений, после сообщения о совершенном преступлении, вот я позвонил, оставил, да, они тебе позвонили, все по процедуре, все правильно, они позвонили, сказали, дайте придите, дайте объяснение вот при твоей занятости можно спокойно сослаться на то что у тебя тебе некогда у тебя семья дети все остальное но ты не отказываешься ты, ты готов дать объяснение но по удаленке через адрес электронной почты присылайте мне на такой то адрес электронной почты ваши вопросы я на вашем официальном бланке а образцы у меня вон в этом в соцсетях есть если надо я тебе сам вышлю вот. Расскажи, пожалуйста, прости, прости. скажи пожалуйста то же самое чуть медленнее Чуть медленнее скажи, очень забивается, вот и бум такой получается. Вот а, и, а, пришлите мне бланки, я вам отправлю по удаленке, а дальше бу бу бу бу, -бу и я ничего не понял. Неправильно ты услышал. А, пришлите ваши вопросы У -у -у. По, по электронной почте такой-то. У меня есть бланк, ваших э, официальный ваш официальный бланк ваших объяснений, э, для дачи объяснений. Я его сам заполню. Распечатаю Поставлю росписи Отсканирую и вам в обратку Отправлю по адресу электронной почты Все Вот теперь очень прям картинка сложилась у меня Очень здорово Самое да. главное сказать Несколько раз, можно даже 3-5 раз сказать От дачи объяснений не отказываюсь Хочу дать объяснение Но не имею возможности Возможность есть только одна Удаленно по электронной почте Понял еще в мою сторону есть что добавить, вот то, что ты более опытным глазом, так сказать, заметил. Кроме чем, изучать тему во всей этой области, конечно, так сказать, совет от себя. Совет? Ну, рекомендации, совет, желание. Я же сказал, восприми, я тебе уже сказал, ты не опять не слышишь, восприми как урок, да. делай правильные выводы. Переслушай, ну, у тебя же, конечно же, запись не работает. Короче, придется видео специально для тебя делать, чтобы ты его смог пересматривать. Понимаешь, для чего видео делать? Да. Многие, многие даже собственные слова не помнят. Не то, что говорили, не, не то, что сами говорили. Не помнят то, что я говорил. И, и потом пересматривают записи и свои, и мои слова, и все равно не помнят, о, о чем был разговор. Но видео хоть как-то помогает некоторым. Помогает. Ну, Но... А дальше пересмотри видео роспись «Под принуждением». Однозначно. Хотя сейчас я все это уже, все видео практически по этому поводу вспомнил. Но замежевался, когда вот под принуждением, когда ты говорил, вот я еще раз напомню, что ты сам обратился и получается ты с кем-то разговаривал. Или кому-то на вопрос отвечал, не помню. Что сам, сам обратился и сам же... Как бы по принуждениям ставишь, то есть, как бы, ну, нелогично, неправильно, как бы. А, а знаешь, почему ты сейчас вспомнил? А, подожди, вот, ну, ты мне скажи: а знаешь, знаешь, почему ты там в полиции об этом не вспомнил все эти видео, все эти слова? И почему ты сейчас ты мне вспомнил? Знаешь почему? А я сказал, что я там вспомнил, поэтому перечеркнул свою роспись вот так, таким такой закорючкой. Нет, стой, стой. Там ты вспомнил не все. А сейчас, а сейчас ты вспомнил больше, правильно? Да не знаю, нет, по-моему. То, то же, что говорил, что там я вспомнил, то сейчас сказал. Вот этот отрывок, он мне вбился в голову с самого начала, когда я его слышал из видео твоего. Нет, а сейчас ты фразу произнес, что ты вот сейчас, после нашего разговора, что-то -что там еще вспомнил. Нет, мне картинка сложилась именно потому, что я не могу приехать, но вы мне пришлите на адрес вопросы свои, на электронный адрес. Вот здесь для меня, как бы. Простая вещь, да, она прям обрела форму, я ее увидел. Хотя это не Я просто говорю, я, я же два года назад вынужден опутикнуть по стране полгода. Я именно так и давал все объяснения. Угу. Так что схема отработана на 100%. Конечно. Вопросы? Ну, наверное, последний вопрос остался. Он более как бы, на другую тематику. По поводу твоих живых общений, вопросов и так далее, вот ты считаешь, что они приносят прям, коэффициент полезного действия у них высокий? Потому что я, например, когда смотрю твой по субботам э, видео ты делаешь на вопросы, отвечаешь, там по сути одно и то же, и не то, что даже одно и то же, а порой даже еще как-то хуже и хуже. Такое ощущение, как будто люди туда приходят просто тебе что-то написать и чтобы услышать себя. Когда услышать свой вопрос от тебя чтобы ты зачитал ответил на него считаешь ты как бы так дальше действовать или что-то менять ну а ты вчерашний эфир смотрел позавчерашний нет я еще скажу, два дня нет не смотрел так. я не могу даже сейчас пойти посмотреть ну, нет возможности на да. этот э, пулемет гатлинга выключай нет не смотрел нет. все Какая мне разница, ты там что, ходил, не ходил, занят, не занят. Все понятно. Е-мое. Пятый я уже со счета сбился, как в который раз это поправлять. Вот куда все силы уходят. На поправление, на напоминание. Так, вопрос, вопрос. А, позавчерашний эфир вот как раз и был на другую тему. Там мы разбирали каноны. По поводу, Отвечая на твой вопрос, да, было 23 эфира, и я там чисто отвечал на вопросы. Эффективность видео, конечно, упала, потому что количество вопросов снизилось, они, на большинство я ответил вопросов, и ну да, ты в принципе прав, там это уже стало неинтересно смотреть, но ну, я это вижу, все прекрасно. Я ждал, пока созреет ситуация, и в прошлый эфир, в прошлую субботу, эта ситуация созрела, там народ подсказал, что давайте типа каноны это поизучаем все, я пригласил вот позавчера четырех пятерых мужчин живых, осознанных, которыми мы каноны разбирали и параллельно немножко на ответы на вопросы отвечали. Угу. В будущем, если что-то становится непонятным по поводу вот таких вот моментов, если, например, я не уверен в чем-то или допускаю, что я сейчас где-то грубо ошибусь, при возможности, можно будет набирать. Именно вот в таких случаях, которые для меня лично, как мне по субъективной оценке, будут казаться ну, критичными, чтобы вот опять такую же ни хрень не сделать, как вот типа здесь не написал, тут позволил какому-то там сотруднику что-то наезжать свое. Ну, слушай, основные моменты я тебе разъяснил. Звони, конечно, вопросов... Это, ну, я, я же не запрещаю никому себе звонить. Взял трубку, значит, свободен. Не взял, отклонил, значит занят. А чтобы не быть голословным, шпуху, не болтать и времени не отнимать, подготовь список вопросов. И по списку задавай. И научись слушать. И научись коротко отвечать. Тогда процесс пойдет очень эффективно. Услышал. От а души, Антон, от души. Что от души? Благодарю тебя от души, внутренней. Mm. А зачем ты от души, от души что-то даришь? А что в душе останется? Сколько бы я ни дарил, когда я что-то делаю от души, у меня не убавляется. Я не чувствую себя опустошенным, если я кому-то сказал на здоровье. дарю от души. Я не убавляю от себя. У меня этого столько много. В основном некому дарить. Ну вот полицейским бы подарил, сказал бы. Благодарствую вам за ваши это в кавычках, человеческое отношение. За то, что копии мне не выдали, за то, что угрожали, за то, что принуждали. Ну, примерно то же самое я сказал, только немного в другой форме. Я говорю, признателен вам очень за то, что дали мне новый опыт общения с вами. Теперь я буду более осознанно с вами разговаривать и писать бумаги. Я смотрю, так по глазам он понял, о чем речь. Вот тут и молодец. Уходить надо всегда с чистым сердцем и с благодарностью. Ну, ты правильно заметил, что они учителя, и я их воспринимаю так, как учителей. И пообщались мы с ним, когда вышли уже, я говорю, ну так не для протокола, вот так и так. Как бы он говорит, да я никому не доверяю, даже своим родственникам не доверяю. Это мне сам следователь говорит, потому что, ну, нельзя никому доверять. Я говорю, я тоже никому не доверяю, ни коллегам, ни вашим потому что, ну, так получается, к сожалению. Ну, так мы друг друга поняли, скажем так, по взгляду, но у него есть ритуал, который он должен на работе делать, поэтому ну, так, я понял, Антон. <coughs> ну, в общем, я тебе благодарен от души, реально. Многое в общении с тобой подчеркивается, а на людей ты на долгие разговоры, сильно нет, как сказать, понятно, что... Болтовни нельзя разводить. Но, ну, например, тебе скажешь «Нет, не смотрел?» Ты скажешь «А почему ты не смотрел?» Иди смотри, учись. Так, это... не, не, надо, не надо за меня гадать, что я скажу. Не... Я, я это, не... это... Стоп, стоп. Я бы так не сказал. Вот ты сам что? себе надумал и сам себе страхи создавал Это, наверное, из жизни 99,5% получается именно так. Как не скажи, все равно будет как-то не так. Я просто... себе Нет, Ты кому позвонил? Я что, похож на 99 и 99 процентов? Нет, я предположил, что ответ будет такой. В <соединясь> из <соединясь> <соединясь> других ви видео. <соединясь> <соединясь> Нашел, где проблема твоих страхов? Еще раз спроси, не очень тебя Теперь Тебе ясно, где проблема твоих страхов? Mm, да, ясно, только не страхов, а больше не подготовки. Не подготовки. Нет, я планировал, что ты опасался, что я могу задать вопрос такой. И поэтому ты а, а, поясни <с как можно подробнее. Я понял. Да, да. Ну, да, понятно. Меня не надо тебя пристыдить. И даже если бы ты начал оправдываться, почему ты не посмотрел, времени нет или занят, я бы не стал тебя гнобить. Мне просто нужна информация. И владеешь ты этой информацией или нет? Смотрел и уяснил? И, и, и это, хоть, если ты смотрел, значит, ты хоть что-то там это, услышал, ну пусть даже 100% забыл. Но ты смотрел, ты знаешь, где это видео. Мне вот эта информация нужна была. А если ты скажешь, нет, я не смотрел и даже понятия не имею, о чем ты говоришь, где это видео находится, вот это уже другая информация. Не информация нужна не пристыдить тебя. Я понял тебя. Ну да, это честно, справедливо. Согласен с тобой. Я бы тоже ответил. Ну невольно все равно. Ставишь себя на твое место и думаешь, а как бы, как бы я ответил? Не надо. Не, стой, стой. Не, не надо. Надо чужое место ставить. Я тебе разрешения не давал. Mm -hmm. Стой на своем месте. Если ты будешь сам определишься, кто ты, и, и, и, и, и будешь стоять на своем месте четко и осознанно, то никто тебя не сдвинет с этого места. И сам не сдвигайся. А то ты на, на, на, на это, позвонил и начинаешь на мое место вставать. Ну что это такое? Ну, в общем, хорошо, что я тебе не докучил своими вопросами. А мне очень полезно было опять услышать от тебя определенные вещи, которые они именно вошли в память, как положено. Хотя я о них, вот как можно сказать, да, я все знаю, но ничего не помню. Вот, вот можно так, наверное, объяснить В нужный момент, когда ты не пользуешься, оно в ящик все дальше и дальше откладывается в память. Ничего, со временем запомнишь. Чем чаще будешь в такие ситуации попадать, чем экстремальные не будут, как у меня с электрошокером, с двумя пакетами на голову, с ехожкой, чем быстрее запомнишь. Ну да. Ну сегодня вот боги дали возможность немножко это не закореняться, видать, напомнили, что надо поддерживать тонус в памяти. Запомни главный принцип. Представьтесь. Первый пункт нулевой. Представьтесь. Вы кто? Два главных, подожди, подожди, два главных вопроса. Вы кто и чего вы хотите? Первый вопрос, вы кто? Фамилия, имя, отчество, должность, звание, номер нагрудного знака, а потом, что вы хотите? Причина, это даже в законе все прописано, перечитай закон о полиции, статья 5, по-моему, и 4. Две статьи только прочитай. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать цель и причину обращения. Так и говорим ему, причина и цель вашего обращения ко мне. Слушаю вас. Там было все. В общем, он приставился, а цель обращения, он сразу начал, вот, говорит, вот, по поводу вот этого. То есть он как бы от сделал все. Единственное, я с ним не просил удостоверения, потому что все пошло, ну, довольно приятный разговор. Но э, а я подумал, что оставлю это на потом, если вдруг начнется какая-то не не неприятная вещь. Нет, нет, никогда на потом. <coughs> все по порядку. Первый, нулевой пункт. Представится, а потом все остальное. Потому что может потом так закрутиться, что но... не то, что фамилиями отчество, лица может не запомнить. Ну, лицо на чужих запомнил. Почти мы сослужились, на лицо было. Ну, понял я тебя, да. Согласен, конечно. Все? Все вопросы. Да, вопросы все. И от себя желаю всех благ. И по-человечески некий поклон за... за то, что ты делаешь, большое дело. Взаимно. Благодарствую. Всех благ, удачи. и Не падай духом. Сам не падай. это что, то какой-то грустный стал? Наоборот, радуйся. Радуйся, я. Мне ничего пока Что? Это как раунд не достоять. Или на финише споткнуться. Вот вроде все пошло-пошло, а дальше что-то пошло не так. И уже как-то... Не то что осадочек, но не дотянул. И вот это вот мотивирует как бы переосмыслить. В моем случае сегодняшнем. А ты что думаешь? У меня у меня не было по-другому, что ли? У меня все то же самое было. Ну, я вообще ни разу не видел людей, во всяком случае, мне не попадали, которые родились и все такие уже бойцы готовые, и все все, все знают и все умеют. Поэтому, да, все начинается с первых падений, с первых нокаутов. А дальше уже Человек начинает осознанно установить. Ну, ну. Ясности нет. Так что ни в коем случае не отчаивайся. Это как? Это необходимый опыт был для тебя, и ты его получил. И ты его нормально воспринял, скажем так. Нету тут ничего такого зазорного в том, что как ты поступил. Ты поступил в меру своих знаний и осознанности. Сделать правильный вывод и в следующий раз будешь поступать под это по-другому. Ну, получается, все-таки, если вдруг такой диалог начинается, начинают давить, правильно, в плане, что нет, вот делать так, то сразу ответку писать в плане совершения преступления, ограничения прав и свобод, правильно, все на эту тему? Нет. При любом давлении? Нет. Вот, опять я что-то не уловил. При любом давлении, требовании, запрете, вам так нельзя делать, вам следует вот так сделать, вы обязаны вот так сделать, я хочу, чтобы вы так сделали, я хочу, чтобы вы никуда не ходили, я хочу, чтобы вы вот так дышали, или через раз дышали, или вообще не дышали, или дышите чаще. На любую их хотелку в отношении тебя задаешь один простой вопрос, каким нормативно-правовым актом вы регламентируете ваши действия? Основание, закон, статья. Он мне не ответил конкретно, не сослался ни на такую нормативно-правовую базу, но при этом сказал, читайте. И после этого последовало, я говорю, ну я не хочу это так в таком ключе, я хочу написать то, что я собираюсь написать и поправить там, где я считаю нужным. Говорю, тогда придется проехать, не то, что -то я возьму, но намек понятно, что тогда придется проехать в отделение. Научись правильно разговаривать. Ваш, раз вы не можете назвать закон э, или нормативно-правовой акт, зарегистрированный в Минюсте, э, почему в менюсте зарегистрирован? Потому что любой нормативно-правовой акт, который зарегистрирован в менюсте, он обязателен для исполнения всем, всеми. Потому что Минюс проверяет, ограничивает ли права и свободы тот или иной нормативно-правовой акт. И вот если они его регистрировали, значит он обязателен к исполнению всеми, всеми должностными лицами. Если он этот акт не назвал, или из номера закона, так и говоришь ему, ваши требования не основаны на законе, я не обязан их исполнять и подчиняться им. Если вы настаиваете, то это, это я усмотрю признаки состава преступления под принуждением, под вашу ответственность, под угрозами. Я буду я буду писать на вас сообщение о совершенном преступлении. Я осмотрю признаки состава преступления в, вашем, в ваших действиях. Ну, услышал? Дошло? Да ну и не убегало. Но в тот момент сформулировать вот в таком ключе не получается. Как волшебный стульчик. Не то, что от волнения забыла, а просто в этот момент, когда идет диалог и нельзя сидеть и вспоминать, не получается. Не получается вспомнить. И суеты не было, и страха не было, а вот ну, не получается вспомнить и все. что, бывает, у меня так же было. Хотя эти вещи все он, я расписываю по бумагам и отправляю по инстанциям, которые, например, пытаются... На бумаге расписано дома. Вот в том-то и дело, что все привыкли на бумагах-то это рисовать. И это, вот там на эту тему у меня там файл есть, на эту тему там файл. А как только ты вышел из дома, как только нет компьютера под рукой, а в голове-то ничего нет, а слов-то найти нужных не можешь, файлы-то дома остались. Да, да. Вот поэтому я говорю, что надо в первую очередь научиться общаться живым словом. А потом, если ты овладеешь живым словом, ты уже сможешь любую бумажку нарисовать. В, любой, в любом да. месте, в, в, в любой ситуации. Да, зная принципы, можно делать любое действие. Все правильно, да. Да, вот, вот, а это ты еще в отделе полиции с телефоном оказался. А, а, а меня увезли в психушку. Ни карандаш, ни ручку, ни бумагу не давали. Где писать? Чем писать? Что писать? Если вокруг э, э, сам понимаешь, кто у кого спросить? Кто подскажет? Никто. Ни ручку, ни бумагу, ни карандаш. Что хочешь, то и делай. Ни звонков, ни свиданий. И подышать свежим ну, воздухом невозможно. Я, если честно, благодаря твоим видео, потом э, Рафаэлю Усманову периодически смотрю, ну и всех тех, о ком ты лет называешься, даю ссылки на их сайты. Смотрю, если честно, как бы так тоже психологически готовлюсь в любой момент, если вдруг такое произойдет, чтобы именно не растеряться, хотя бы не запаниковать. Понятно, что все не вспомнишь. Это, наверное, совет можно к любому делу так отнести, что именно рассматривать самый хреновый вариант, когда вот так вдруг получилось. Начиная от ДТП заканчивая просто там каким-то нехорошим сотрудником, который что-то там хочет сделать. Психологическая готовность, она номер один должна быть во всем спокойствие и равновесие во всем. Ну да. Хорошо, твой номер хотя бы есть. Номер. А у тебя какой номер? Городской или федеральный есть? Я не знаю. Ну, вот который ты указываешь, плюс 7, там какой-то. Городской, наверное. три четыре У меня другого нет. Ну, тот, который у тебя в бумагах указан был. А, городской. Ну, значит, городской. Ну, видишь, его назвать не может, ты его не помнишь. А вот в психушке через две недели там, или через месяц дали телефон, сказали, можешь звонить э -э, два раза в неделю, по две минуты только. А звонить можно только на городские номера. Ты много городских номеров своих знакомых помнишь? Думаю, что городских номеров у моих знакомых нету. А федеральный хоть один номер можешь вспомнить? Да нет, конечно. Ну вот тебе его, вот тебе ответ. Что толку, что у тебя есть мой телефон? В нужной ситуации ты не вспомнишь его номер. Хорошее примечание, да, верно. Ну вот когда я в психушке оказался, я все равно нашел выход из этой ситуации. Соображение включил. Я вспомнил, что у меня городской номер выдан на работе э -э 10, <связывая> да какой 10, э -э 16 лет назад. Я помню, что выдавали массово, это был корпоративный номер. И соседние номера есть у наших сотрудников. Вот представь, через 16 лет я звоню на соседние номера, плюс одна цифра, минус одна, и пытаясь найти того, кто работал вместе со мной в, этой, в одной фирме, чтобы он узнал меня хотя бы по голосу. И я нашел да. такого человека, и я сказал, что ему сделать. Я сказал: найди это, страничку ВКонтакте, найди YouTube канал такой-то и напиши там комментарий, что меня удерживают в психушке. Ну хорошо, что человек такой, который ты сделал, другой бы сказал, бы... Туда тебе и дорога, если ты мне оттуда звонишь и пытаешься что-то найти. Так ё мое ты что думаешь? Я одному, что ли, позвонил? Я несколько человек нашел. Я несколько выходов нашел. Да. Ситуация заставила соображать. жик, птица гордая, пока не к ней не полетит. Первый раз мне мои любимые пословицы обратно сказали. Ну вот, значит, значит, не только твоя любимая, я ее тоже сейчас цитирую. Она очень такая емкая и понятная. Ну да. Но тут не было никакой гордости. Я наоборот искал все пути возможные. Ну какая там гордость, если у тебя и так уже все отняли. Тут дело спасения да, да. Э, жизни и психического, и физического было здоровья. Ну я думаю, это каждого будет ждать. Неизбежно. Нет, ну каждого не каждого, но... Если и дальше будем сидеть, бездействовать и игнорировать принципы правозащиты и ничему не учиться, то рано или поздно каждого такое ждет. Вот благодаря нашим совместным усилиям всем хоть какой-то баланс начинает образовываться. Ну да. Вопросы еще есть? Нет, все. Все, Отдушите. Благодарим. Всего хорошего. Всего давай. Благодарствую. Счастливо. Удачи. Спасибо. Да, Приветствую. Я извиняюсь, наверное, помешал я, разбудил я лишь вопрос у меня. Вот стою перед типографией, вот сейчас мне человек позвонил по поводу, по Мецлеру отправить. отправить э, категорический отказ. И вот он мне говорит, там, говорит, нужна хорошая бумага, Простую там, не пойдет и так далее и тому подобное. И вот у меня сейчас ступор, что мне делать, как бы, э, вот... В одном из разговоров, я помню, ты говорил, что отправлял по месту, в несколько мест, там куча мест. На какой бумаге? Стоит ли настолько как бы, уделять бумаге такое внимание, дорогой? Ну, вот, Митлер, смотри, ясен вопрос. Послушай теперь внимательно. Во-первых, извиняться ни за что не надо, я тебе дал добро на звонки. Это раз. Во-вторых, если МЕЦИР говорит, это, это его технология, он этот механизм дал, значит оно того стоит. Я, а -а -а. С, я сегодня с ним буду общаться, у нас запланирована встреча. Я ему задам этот вопрос обязательно. А, так, в третьих, я с ним общался да, давно, месяца четыре назад на эту тему тоже по поводу бумаги. Он сказал, если нет желтой бумаги, то делай на белой. Белая обычная офисная бумага. Да. Вот, вот, вот, вот, А марками ты ее угасил, нет? Mm -hmm. По углам там что, на обратном пути, на обратной стороне. Нет. Вот, вот. Ага. Марками негассив. Во Вообще ни одной марки не ставил, да, получается. И э, кроме автографа ничего там не делал, правильно, больше? Не автограф, а это э, роспись. Роспись. Ну, то есть, э, также там живой мужчина, а-а-а, там именем Антон, да. И вы это в конце, и все на этом, правильно? Больше ни никакого, собственно, там заполнения нет, ничего, правильно? Я делаю двойную роспись. Я пишу «ЦФ Бай», «Булгаков», «АР» и потом ниже «Живой мужчина, хозяин меня, Антон». А под принуждением для чего это сделано тогда? А под принуждением, потому что вынужден писать персону по их же законам. чтобы они, У них обязательное требование, чтобы была подпись. А подпись – это собственноручно написанная фамилия. А я не хочу писать эту фамилию, а они требуют. Это принуждение. Mm -hmm. Я понял. И в таком контексте, как бы, они понимают именно так, как положено понимать, правильно? Они а так, как они могут интерпретировать, что она у вас не действительно ваша бумага, вы, как бы, там, я понял. Какая разница, как они могут интерпретировать? Действует авторское право. Трактовка всегда за тобой остается. Ты автор этой росписи, ты ему имеешь право только трактовать свою роспись. Я понял. А по, по тексту что-то менялось? Нет? Вот от себя какой-то что-то добавлял вот? А то, что был оригинал, и переправ... переправления какие-то были? Ну, насколько я помню, минимальные изменения я делал только в плане там, персональных данных. Там, я не знаю, может, знаки препинания где-то пропущены. Ну, почти ничего не менял. Все, понял. Хорошо. Значит, ни марок, ничего лишнего не было. А в плане конверта, вот каким цветом конверт и так далее? Потому что еще никак не начали инструктировать, я понял, что лучше я тебе позвоню, у меня голова закипела. Слушай, если есть время, заморочься. Протестирую и так, и так. Проверь на практике, как так действует, как на белой, как на желтой бумаге, как на специальном конверте, как без специального конверта. У меня на это все не было времени. У меня было максимум 2 часа на то, чтобы это все сделать, распечатать и отправить. Я, я делал все обычным путем. На белой бумаге э, текст получился с двух сторон на одном листе, на две страницы. Поэтому обратную сторону мне не надо было крестом перечеркивать. Uh -huh. а, отправил заказным письмом, с описью, под видео, все. Uh -huh. Без курьера, да? И мы просто заказным. Ну, по городу там у них дешевый способ это именно с курьер типа. Ну, по почтовый EMS курьер Да, EMS, да, да, да, у меня сейчас. Фу, короче, а я уже и марок взял, и то, и все, и мне желтый пакет, и дорогая американская бумага. Я говорю, подожди, говорю, мне ничего делать у меня всего два дня, еще неизвестно, как там курьер будет спотыкаться. И, короче, не знаю, что делать, как ему тут, Теперь, значит, на офисной бумаге в белом обычный ЕМС-пакет, правильно, без заморочек, и, значит, и, -и, и отправить. Вот в таком варианте, наверное. Должно пройти. А больше я не знаю, как еще в моем случае в деревушке вот и придумать, и бумагу такой дорогую дорогой найти. Да, <связать> еще хотел сделать пояснение тебе по вчерашнему разговору. Я вот сейчас монтирую видео, и я вспомнил, что ты вот эти объяснения, которые, которые ты им давал, ты мог, он тебе, это, он тебе уловку сделал, он тебе сказал: я могу ему дать листок, чтобы вы сами написали. То есть он хотел свою работу переложить на тебя. Они обязаны писать твоих слов. То есть ты мог вообще в руки не брать. Все, Они обязаны принять устное обращение и принять устное объяснение. То есть они это все должны писать. А потом ты в конце, как всегда, как они вот эту коронную фразу свою про это произносят. С моих слов записано верно. Слушайся. С моих слов записано верно. Так вот, когда ты им диктуешь, внимательно смотри, что они пишут. Если он что-то не то написал, ну, пишите заново, что, я такого не говорил. Да-да-да, я все до запятой проверял. Но он честно написал, и честно все это, видать, его участковому уже предупредил, и что как бы это человек немножко разбирается, как бы, теории больше, чем делов на практике. Поэтому вот. Как бы и он не прессовал, и в то же время, ну, естественно, он хитрый, что это, его работает, его хлеб, волка, ноги кормят. Вот, а я тут как бы годом родом случилось, так что пришлось. Вот, ну ничего, Владников, все, добро. Тогда, как обычно ЕМС-письмо, правильно? Вот так вот, если подытожить. Как ЕМС с курьером лично в руки, правильно? Ну я тебе уже два раза это сказал. Ты тебе что, вот все по три раза говорить надо, что ли, или что? Я не знаю, у меня где-то что-то... Вот картинка сложилась, что как, как обычный ЕМС... Подожди, подожди остановись я тебе третий раз говорю я сделал так как другие делают я не знаю я понял я понял я, я и спросил как бы в тот момент я буду вернее сказал я буду делать так как делал ты потому что по-другому мне меня не, не получается сейчас возможности да. поэтому я и ну, да ты тоже ты да остановись ты ну что ты тараторишь то ё-моё. во-первых остановись да, я слышу ты идешь куда-то запыхаешься нет, я не иду, я пытаюсь от машин наоборот, зайти шиня-то нет. Я шум машин не слышу. Я слышу, как ты пыхтит, дыхание у тебя перебивается. Потому что ты в движении. Остановись. И физически, и морально остановись. <звы> что хотел сказать, я уже забыл. Про пробку письма. Нет, про этот. Если что-то не получается, что-то не успеваешь, делай как есть. Условия критической необходимости. Когда у меня в психушке не было ни бумаги, ни ручки, я писал карандашом. На чем попало? Какие цвета? Какие красная там, зеленая ручка? О чем ты говоришь? Карандашом хотя бы написать. Ясно? Более чем. Ну и все, действуй. Да, остался последний момент. Все-таки предпочтение, и, и, вот, чтобы ты выбрал, например. Белый цвет или желтый цвет, бумаги, бумаги, на которой это все будет напечатано все голубым цветом. Или реально это пофигу. Я тебе сказал, если бы у меня было время, я бы и то, и то, и другое протестировал бы. И следовал да. бы рекомендациям Дмитрия, потому что это его дети. Да. Но у меня не было этого времени. Нет, понял, у меня тоже. Все, понял. От души, Антон, благодарствую. Всего, да. Счастливо. счастливо.